Согласие США сократить добычу нефти не имеет критического значения для страны, учитывая объем запасов этого сырья. С таким заверением выступил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп. Говоря о договоренностях, достигнутых странами ОПЕК+, Плюс, Трамп напомнил, что Соединенные Штаты и так вынуждены сокращать добычу нефти у себя из-за того, что данный сектор работает на основе принципов свободного рынка и регулирует производство в зависимости от колебания цен на углеводороды. «Страны ОПЕК плюс сокращают добычу. Мы сокращаем ее в ответ. Однако у нас в земле еще достаточно нефти для использования», отметил глава государства, высказав мнение, что по объему запасов этого сырья США находятся на первом месте в мире. Трамп также обратил внимание на наличие в стране крупных запасов природного газа и на широкое разнообразие источников энергии вообще. Страны ОПЕК плюс в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 миллионов баррелей в сутки до 8,5 миллиона баррелей. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тысяч баррелей в сутки, а соглашалась только на 100 тысяч баррелей. Затем, по словам президента страны, Мексика договорилась с ОПЕК+, и США о том, что реальное сокращение добычи в стране составит 100 тысяч баррелей в сутки, еще 250 тысяч баррелей за нее сократят США.